Да, друзья, всем привет. Мы ожидаем подключения нашего эксперта. Здравствуйте. Так, я пока управляю камеру. Добрый вечер. Надо, наверное, в следующий раз включать себе музыку на фон, чтобы пока мы ожидаем старта как-то было повеселее. Актал. Мы очень рада, что присоединяется так много городов. Да, и танцевать тоже будем. Но с учетом того, что мы ждем нашего эксперта, то я думаю, что скоро я начну тут и танцевать. Да, друзья, сегодня наша тема — это тренды летнего макияжа. Мы надеемся, что мы выйдем из карантина, и поэтому мы хотим выйти отсюда красивыми. Поэтому будем разбирать тренды летнего макияжа. К сожалению, мы в последний момент объявили о сегодняшнем эфире. Были некоторые, скажем так, технические сбои. Да-да, многие в курсе. Постараемся заранее а, следующий раз уже говорить о а, следующих эфирах. А, я извиняюсь за заминку, мы а, сейчас ищем нашего эксперта. Да, мы, конечно, оставим эфир на сутки, всегда включаем запись, поэтому мы хотим, чтобы максимально многим людям этот эфир был полезен. Вы можете готовить уже свои вопросы, а мы с удовольствием на них на все ответим. Что за эксперт? Мы ждем Алену Рубцову. Она у нас визажист международного класса, основатель... Так, нет, не Сейчас. А... основатель Центра профессионального макияжа и автор многих образовательных программ в «Бьюти среде». Мне почему-то приходит очень много запросов на а, участие в прямом эфире, но, к сожалению, все не наш эксперт. Я думаю, что я сейчас начну уже рандомно выбирать, к кого присоединять. Я рада, что вы все ожидаете вместе со мной нашего эксперта, что мне ни одной здесь так скучно. Друзья, да, кто вновь присоединяется, у нас небольшая заминка с ожиданием эксперта, мы всех вас видим, мы очень хотим, чтобы вы с нами остались на этом эфире, поэтому немножечко терпения. Да, друзья, всем здравствуйте. Друзья, давайте, чтобы вы просто не смотрели, наверное, на меня. Сейчас коллеги мне ответят. Так, привет-привет, а, друзья, сейчас я переподключусь, мы сейчас с вами, так, нет, мы сейчас не расходимся, Да, произошла небольшая заминка с тем, что э, наш эксперт ждет... Э, Алена, не вижу запроса от Алены. Да, кажется, заминка произошла из-за того, что менеджеры с нашей стороны и с Алейной Решили, что каждый понял, где будет проходить прямой эфир Но, кажется, никто не понял Я в следующий раз заготовлю еще, наверное, анекдоты вообще не отступаем да так мне пишет что алена подала запрос но я его здесь не вижу Ура! Ура! Ура! Наконец-то! Здравствуйте! Здравствуйте, нас, Алена, привет! У нас все получилось. Привет! Привет! <свят> да. Я уже на самом деле представила вас нашим зрителям. Мы так долго ждали. Да. А, я, я, я рассказала. Да, меня по-прежнему зовут Настя. Я мучаю наших экспертов вопросами. Тема нашего сегодняшнего эфира — тренда летнего макияжа, и раз мы обсудили вас без вас, вас, без да, вас. Да. поэтому я, наверное, все-таки еще поспрашиваю для наших без зрителей, вас. чтобы они больше познакомились с вами. Ален, расскажи, пожалуйста, как долго ты в бьюти-среде? Ну, на самом деле, мой творческий путь в бьюти-индустрии начался как раз именно с компании Lambre в далеком 2006 году. Я... Oh. Да. Именно с Ламбре я впервые вообще познакомилась, как бы стала рассматривать декоративную косметику как инструмент и работа, и меня вообще поглотила, закрутила. Спасибо mm -hmm. Оксане Бега, что в свое время мы встретились как-то вместе, Ольге Николаевне, и Сета этого момента моя жизнь, конечно же, пошла по-другому. В 2006 году я приняла для себя окончательное решение, что я стану визажистом и буду обучаться и развиваться в этом направлении профессионально. Хотя при этом я уже получала свое первое высшее образование, и я угу. уже по специальности эколог. Но сложилось да <связывая> Эколог, не состоявшийся эколог, я эколог, который дарит красоту, вот. И мой творческий путь начался тогда очень давно и за это время, за сколько это получается, 14 лет моей творческой, mm -hmm. э, творческого развития и роста, э, я обучила более 2000 визажистов из 18 стран мира. Я успела э, побывать на чемпионате мира в рамках фестиваля, Всемирного фестиваля э, в Австрии, Клагенфурте и э, вошла в пятёрку, э, первую пятерку визажистов в рамках салонного, коммерческого и креативного макияжа. Вот, это мое творчество это моя душина, я могу с полной уверенностью сказать, что я самый счастливый человек, потому что да, не хожу на работу, я занимаюсь то, чем я люблю, я несу красоту в массы, я отдаю людям все то, что я знаю, все то, что я могу, и от этого я наполняюсь. Именно поэтому так как это... говорит, у нас, да, новый такой хэштег, у нас пудра пудропров, да, у нас всегда движуха, и у нас действительно всегда движуха, и в свое время, в не помню уже когда, после того, как я уже работала успешно в Украине, меня жизнь несла в Россию. Поэтому Россия — это тоже Москва, это, собственно, мой второй дом. У меня супруг оттуда, и мы жили какое-то время там, и, и там мне э, в карьере, в развитии как визажиста помогли клиенты вот именно такого топ-класса, вот уровень э, телевидения, вот э, вип-клиенты, потому что я там работала в сети салонов красоты, бизнес-класса акурами на Большой Дмитровке, и именно, там, да, именно там я познакомилась и нырнула в это все очень глубоко, с, познакомилась, работая с политиками, с, с звездами, с телеведущими, и так далее. И в 2014 году, когда был кризис, примерно как вот сейчас, все когда тоже дети. никто на работу не ходит. А, да, да, да, да. Вот именно в 2014 году э, я родила э, сына и переехала в Украину обратно. И в этот момент, когда все говорят, что не нужно никто, никому не надо красота, никому ничего не надо, э, мы открыли э, Пудра как центр профессионального mm -hmm. макияжа, как отдельный... Как отдельный э, такую отдельную, новый бренд, и до сегодняшнего дня мы это очень активно продуктивно развиваем, и в рамках этого вот обучаем визажистов, дарим, рассказываем просто девушкам, женщинам, то есть есть обучение для себя, прически и так далее. И я очень рада, что спустя столько времени мы вернулись, мы снова встретились очень плотно ламбре, с ламбре. Я все это время мы продолжали сотрудничать, мы пользовались косметикой, декоративной, и очень хорошо знаю. Я знаю, как что ложится, что с чем сочетать, там сочетается все с чем. Как можно использовать продукт не по назначению, потому что очень многие думают, что, например, румяна используется только для э, скуловой коррекции. На самом ну, деле нет, вообще не нет. так. Да, они используются еще по-другому. Вот. Или тональные основы. Все думают, что э, только нужно использовать там, да, для тонирования лица, но я была безумно рада, когда узнала, что появились тона седьмой и шестой. Это же просто инструмент, без которого невозможно обходиться визажисту, чтобы сделать красивое... Культурирование. Состояние. Конечно, конечно. Это очень, очень, крутой, очень крутой такой тренд. И это всегда во времени, когда мы хотим сделать... Вот, да, переходим опять к нашим трендам. Но ноу-мейкап-лук сейчас будет в ле, на лето, это один из таких э, трендов не умирающих и, mm -hmm. и, и, и очень популярных. Именно там вот будут использоваться приемы с использованием контурирования, но кремового, потому что mm -hmm. э, кремовое наносится намного легче, выглядит естественнее, и э, с этим справиться даже не визажист, то есть обычный mm -hmm. обыватель. А вообще тренды, они меняются? Вот, ну, я понимаю, что у тебя угу. очень большой опыт уже. Угу. И они меняются с года в год? Или лето это уже все-таки такая стабильность, что это какая-то легкость, что это макияж угу. без макияжа, какие-то, может, яркие цвета? Угу. Или же 2020 у нас э, подарил нам новые тренды? Ну, на самом деле, тренды, конечно же, меняются. Потому что меняются угу. люди, меняется мода. Но мода циклична, и каждые угу. 40 лет мы возвращаемся к чему-то старому, трансформируя что-то в новое. Поэтому э, у меня есть еще одно образование, Богомола в может быть, знают, это имидж-дизайнер, имидж Дизайн. И именно там э, мне помогло вот да, м -м, понимать моду. То есть моду не пишут, мода создается людьми. То есть не происходит что-то вот так вот и потом вошло в моду какие-то там одежды или какой-то макияж. На самом деле происходит что-то в стране, в мире и это диктует определенную моду. И сейчас на лето в макияже остается опять же, да, ноу каплук лук эффект нюдовых макияжей, да, это максимально естественные брови, вот уложенные мылом или стайлингом каким-то, да, вот, кстати, Мыло -лепо вообще великолепно подходит для этого, то есть нужно только мыло, воду и, и щеточку. И очень круто дополняется, сюда опять же остается тренд, это заходят неоновые цвета на лето, потому что, ну, всегда летом хочется чего-то яркого. Даже да, еще. Да, да. Именно когда же именно летом. Вот, заходят неоновые цвета. Это э, желтые, зеленые и все пастельные оттенки синего. Вот если мы помним, да, вот, когда в 70-х угу. годах был еще тогда вот где-то... синий, это остается тренд, то есть прям лиловые тени. Вот в ламбре был тоже один да, оттенок лиловый, вот его на подложку или на консилер, чтобы он был чуть-чуть такой, да, поярче, потому что камера съест, mm -hmm. вот, и ä, делается, <coughs> используются эти оттенки. Цветные стрелы, вообще сейчас будет писк, тренд, при том, что э, можно их строить как с помощью карандашей, так и можно mm -hmm. использовать тинты, кстати, кто знает, делает ли тинтами стрелки, великолепный стойкий продукт. Ну, это помады, блески в ламбре, это помады, блески матовые. Mm -hmm. и, Прекрасно. Да. У да. да. нас спрашивают, а правда ли, что про мыло, это действительно лайфхак? Ну, конечно. Мыло, мыло – это укладка, это великолепная укладка для бровей. И я, когда работала на ТВ еще в самом начале своей карьеры, когда мы туда попали, ничего не знали, не было каких-то отдельных сталингов, И мы, когда нужно было менять форму бровей, нужно было убирать брови, потому что для некоторых образов Мы их заклеивали мылом. Сейчас этот тренд вернулся, но сейчас mm -hmm. просто вот использовать, использование мыла, мы благодаря мылу можем добавить Ширину брови, у кого ее недостаточно, а хочется. То есть мы ее вычесываем, выкладываем в направлении, куда надо, и мыло будет являться великолепным вообще стайлингом. Шикарно держит, шикарно э, формирует. Ой, там сколько на нас сообщений. <смех> я не читаю. <смех> я, я буду периодически Хорошо. читать. А, кроме того, что все яркие стрелки, все яркие акценты, да. а, соответственно, нужно делать это все равно на идеальном тоне лица. 100%. Ну, это мое мнение. 100%. Как, как его добиваться? Ну, тона это вообще моя отдельная любовь, и тона в ламбре, когда мы только открыли пудропров, у нас сразу был стенд, и мы тональные продавали и рекомендовали клиентам даже для себя дома, то есть у нас на них работали начинающие мастера, потому что он очень хорошо ложится на любую кожу. То есть это беспроигрышный вариант. Во-вторых, он э, как компьютер вот, подстраивается под тон кожи. И когда, ну, соответственно, мы берем светлый или более темный, и э, здесь отпадает вопрос выбора. То есть да, человеку, который э, начинающий, обычно все мои взвежисти начинающие имеют страх чтобы сделать что-то не так. И э, благодаря э, э, тонам, да, то есть, когда мы накладываем, допустим, э, делаем тон, вы можете взять любой тон, по большому счету, и потом, если вы взяли даже тон чуть, подобрали тон, чуть темнее или чуть светлее, у вас есть тон, который или шестой, или номер один, особенно в 35+, и его можно использовать великолепно как э, для зоны коррекции визуальной, то есть, они mm -hmm. прекрасно наслаиваются друг на друга, и они дают вот эффект слоеного пирога. То есть кожа mm -hmm. идеально ровная и особенно даже у тех, у кого есть вот недоразумение на лице, ну, может быть, капиллярная сеточка mm -hmm. или там, к примеру, синячки под глазками. То есть это все можно сделать в рамках тонов ламбра линейки. Кстати, кто знал, что можно э, шестой и седьмой номер использовать для тех, у кого вот синяки под глазами, темные такие вот, да, круги, или глаз крупный дает тень. Вот их можно использовать э, до макияжа, на праймер, сделали, а потом своим обычным тоном. Идеальное будет лицо, идеальное, ровное, при том, что это не будет видно ни на камере, потому что мы все сегодня в диджитал-мире, с камерами, с съемкой, с селфи, и часто в жизни неплохо, а когда мы смотрим в камеру, то это все видно. Поэтому ну, этот прием позволит вот, делать очень крутые, очень крутые кадры. Какие-то еще секреты по нанесению тона, особенно в летний период? Я рекомендую тон наносить бьюти блендера. Mm -hmm. Это, я сейчас покажу, что это. Это моя. Э -э ну, как бы такая моя любовь, особенно, я практически все наношу такой штукой. Это бессиликоновый спонж. Выпал. <laughs> Это, бессиликоновый... <связано> Ничего, я так расскажу, да. Это бессиликоновый спонж, который, если вы смочите, когда мы его мочим под краном водой, он мы можем регулировать интенсивность нанесения тона. И <связано> если тон очень, если его сильно отжать, он будет наносить вот очень легким слоем. Если будет чуть-чуть больше влаги, то есть будет, ну, то есть регулируем да, плотность, mm -hmm. и в какие-то определенные места, когда вот летом хочется свежести, вот всего, еще, мало того, очень приятное ощущение, когда вы э, наносите себе это бьюти-блендером, вот, э, э, э, приятная приятно, такая прохлада. Здорово. Я бы, наверное, думаю по шагам, возможно, для наших зрителей расписала, что, что в трендах. То есть мы mm -hmm. разобрали яркие стрелки, да. мы разобрали а, тон, да. а, что нюдовые же дальше? Неудовые макияжи. Нюду, макияжи. Mm -hmm. а, и там, мне кажется, тоже а, стоит все-таки, наверное, делить этому времени, потому что макияж без макияжа, мне кажется, самая сложная история, mm -hmm. потому что да. Да. Для того, чтобы выглядеть естественно, нужно очень много косметики. <мес> вот, да. А что же летом, ну, мы что-то убираем, то есть это там меньше пудры, меньше тона, либо мы меняем тон один на другой, либо мы заменяем румяны на что-то другое. Какие именно в лете у нас есть нюансы? Для, давайте тогда по примеру нюдового макияжа, потому что mm -hmm. трендов там много, их там около 10, но мы не будем все носить в жизни, например, неоновые стрелки. Давайте говорить о том, наверное, что мы будем использовать. И в летний период я, конечно, рекомендую переходить, если брать вот аналог, конечно mm -hmm. же, использовать BB-кремы. Почему? Да? То есть BB-крем это вот очень многие думают, что он будет тонировать и достаточно плотно ложиться. Вот для тех, угу. кто такой эффект любит, он не подойдет, потому что BB-кремы изначально придумали косметологи, для косметологии после уходовых процедур. То есть это уход, это максимальное увлажнение, это максимальный комфорт для кожи, это вот для нее такой спа. Mm -hmm. он минимально, да, то есть он ухаживает, но он дополнительно еще и тонирует, то есть это не его, да, как бы такая основная функция. И на лето это идеальный вариант, потому что я тональную основу чаще, как бы, вот сравниваю для понимания клиентам, когда рассказываю, для понимания, это колготки. Вот есть 15 Ден, а есть 100 Ден. И вот биби крем, это как раз 15 Ден. Это великолепный mm -hmm. уход, это великолепное ощущение кожи, и если на коже нет каких то конкретных недостатков, то его может быть достаточно. Кроме того, если даже у людей, у которых есть что-то на лице там, капиллярная сеточка или где-то синячки в отдельные локальные места наносить тона или же корректор, зеленый корректор да, если краснота или смешивать в основном, наносить локально тогда будет вот это вот легкое ощущение летнего летящего платья без перегрузы для кожи и эм, вот ощущение при этом будет ощущение легкости и ровного тона в качестве, в качестве летнего скульптурирования я бы рекомендовала использовать такую технику дрейпинг. Мы ее тоже проходим на марафоне, сейчас у нас будет в марафоне номер 3, на этом буду делать акцент, потому что идет лето, и угу. э, как можно это использовать. Это контурирование овала лица с помощью румян. Это для многих это нестандартное нанесение да. этого продукта, потому что люди особо как бы да, не особо понимают, как это. Но на самом деле это выглядит нереально естественно, очень легко. И благодаря этой технике можно с лица убрать минус 5-10 лет возраста. Это очень крутая, очень крутая такая штука, и она вот э, приравнивается, ее часто используют в анти мейкап под биби крем мы что-то наносим, либо он не требуется в основе какой-то. Если кожа, к примеру, да, есть какие-то неровности, можно использовать праймер. Ну, я всегда использую праймер в качестве базы mm -hmm. или праймера для людей, у кого нет никаких-то там особых недостатков, что-либо корректировать. Можно использовать просто свой уход, то есть это тоже увлажняющий крем, вот хорошим уходом. Также можно использовать, смешивать с бибикремом или, или с тональным ламбре, это праймеры и люми, да, вот иллюминаторы mm -hmm. сияющие. Это первое, когда я, я когда вышел этот продукт, я узнала, что он есть. У меня где-то вот в студии в месяц мы используем 3-4 банки. Вот угу. сходу. Это и розовый, вот бледно-розовый, и э, телесный. Мы его используем в качестве светоотражения, наносим на всю зону декольте. Мы его смешиваем угу. с тоном, его можно смешивать с тоном, его можно наносить под тон. Это угу. будет давать вот эффект э, свечения кожи изнутри, наверх под тональный. И на тональный, то есть на зоны выпуклости, где хочется добавить объемчик, он будет очень круто подсветку mm -hmm. делать, подсветку для кожи делать и э, освежать. Mm -hmm. Поэтому очень крутой тоже продукт, который можно использовать. Кроме того, э, на лето еще один тренд – это металлик, металлический, вот эффект металлических глаз, металлического лица. Вот сейчас даже в Инстаграме, кто, кто э, постоянный, хороший, такой активный пользователь, есть маски, которые вот прям бликуют. да mm -hmm. И э, этот э, праймер можно использовать на глазки. То есть просто пальчиком вот, нанесли на глазки, и все, Вы как будто бы от природы проснулись красиво. Также по пудре. Мне кажется, очень спорный вопрос. Летом, mm -hmm. то есть... Кожа жарко, она блестит, mm -hmm. ее хочется mm -hmm. запудрить, под пудрой ей еще становится, мне кажется, более жарко. То есть mm -hmm. нет, я, я, я mm -hmm. достаточно часто сталкивалась сама с такой проблемой. У меня достаточно э, такая плотная кожа, mm -hmm. и мне ее все время хотелось запудрить. Mm -hmm. И как раз эта история, что ты накладываешь, и каждый новый тон, он э, реально. Да да, да, да, да. И mm -hmm. выглядит это все ну, так себе. Смотри, на самом деле, если кожа э, чувствуется, что вот ну, достаточно выделяется много кожного сала, хочется ее припудрить, просто можно промокнуть салфеточкой и иметь с собой термальную воду, если не хочется да, перегружать, допустим, пудрой. Но пудра предназначена конкретно, что это такое? Это тальк, это природный минерал, mm -hmm. который существует в природе, и его основная задача это просушить. То есть присыпка, детская присыпка, это самое простое вот что есть. В качестве сталька, то есть 100% таль. Именно поэтому в пудрах, когда есть до таль, и мы просушиваем, например, взять биби-крем, то использовать пудру, наоборот, это абсорбирует лишнюю влагу. Поэтому mm -hmm. на лето лучше использовать, например, если хочется очень легкости, это иметь с собой термальную водичку, то есть до макияжа, после макияжа делать, mm -hmm. это будет добавлять свежести. Праймер Supreme. и... Если кожа, к примеру, да, очень достаточно ровно нет никаких-то можно просто делать с пудрой. Можно использовать пудру, она будет адсорбентом. То есть она же будет вытягивать, впитывать в себя лишнюю влагу, и все окей, вот красиво. Но пудра ламбре, там же есть как бы и масла и... Э, такие увлажняющие элементы, поэтому она, ну, я лично сама пользуюсь, ей у меня есть все оттенки, очень люблю пятый, потому что скульптурирование, и там очень крутой оттенок, вот серо-коричневый. Для mm -hmm. нас, для визажистов, это очень круто, это реально находка, потому что во многих марках, во многих брендах добавляется рыжий цвет, mm -hmm. и э, он рыжит на многих лицах, люди не могут их использовать, некомфортно. А здесь серо-коричневый оттенок, и вот седьмые румяна тоже, вот в них тоже есть такой серо-коричневый, коричневый, кофейный такой вот нейтральный оттенок, который э, великолепно будет э, оттенять, э, можно делать скульптурирование, при этом не перегружая кожу для тех, кто его не любит, вот как тебе. Я надеюсь, наши зрители сейчас записывают все номера. А, я как раз видела вопрос еще про да. стрелки. Да. Что делать, чтобы не отпечатывались стрелки на веке? Мне кажется, это достаточно такая распространенная история, особенно да, летом, абсолютно. я думаю, тоже. Да. Да. Почему отпечатываются стрелки? Первое. Такая структура глаза. То есть, есть очень разные формы глаз. И когда складочка, допустим, есть чуть-чуть, находится ниже, да, вы только добавляете, кто-то добавляет ширину, перепечатывается. Что делать? Первый вариант есть, это дублировать стрелку тенью. То есть, чтобы сухая текстура, на, на сухое, тут, где перепечатывается, на сухое, mm -hmm. не будет сцепки. Но это может тоже не помочь, потому что uh, в таком случае, у кого есть эта особенность, нужно просто идти на курс макияжа для себя и учиться себе делать стрелки. Стрелку можно сделать на любое веко, абсолютно. Есть варианты сейчас, на сегодняшний день, есть разновидности стрелок, просто невероятное количество. Даже у тех, у кого опускается века, мы ее сейчас обходим, и называется стрелочка-крыло, стрелка-копье, каких угодно мы там уже называем, но сейчас можно сделать широкую, красивую стрелку практически на любое веко практически mm -hmm. на любой. Это нужно идти практиковаться, нужно найти своего преподавателя, и чтобы вам объяснили, показали, начертили, как ее делать. На самом деле это ну, несложно в текущих реалиях онлайн курсы вы да можно конечно mm -hmm. у нас э, мы делаем в, сейчас будет ну в марафоне у это mm -hmm. была это все же любимая любимая тема стрелка и мы я показываю разновидность потому что стрелка есть растушеванная, есть мягкая потому ну, вот тренд две сейчас 2020 лет это тоже mm -hmm. стрелка классика красные губы стрелка это то же самое вот дано мне слегка с моделированным объемом э, на глаза mm -hmm. вот но э, не все тоже могут ее себе построить потому что э, как бы форма глаз не всем позволяет сделать классику поэтому mm -hmm. есть разновидности стрелки это как альтернатива это растушеванная стрелочка мягкая карандашом ее очень легко сделать и все кто у нас участвовал в марафоне мы, они получат обратную связь то с первых 20 кто присылает домашнее здание. Я делаю скрин с экрана, штрихуем, рисуем, голосовыми объясняем. Но девчонки на самом деле справлялись. Я была на самом деле очень удивлена, потому что мне казалось, что нужно только быть рядом и, и стоять, и показывать, mm -hmm. как это делать. Но... На сегодняшний день уже у нас столько всего мы в этом варимся, крутимся, э, хотим быть красивыми, обучаемся, что на сегодняшний день это вообще просто реалии жизни справлялись все очень круто. Те, кто не делали стрелки и себе все, все стали делать. Отлично. А, также пишут, что биби крем а, темный, даже однерка. Ну, то есть я думаю, что mm -hmm. эта вся история сейчас, возможно, будет о, популярной, потому что мы сидим дома, mm -hmm. мы не загораем, да. мы вообще не выходим. Да. А что делать со светлой кожей? Смотрите, если э, тон, свет, тон темный, к примеру, его нужно, вот, да, покупают часто в магазинах, mm -hmm. или кто-то порекомендовал, и неправильно, ну, это вообще не является, не есть проблемой, вообще. У вас есть для того, чтобы э, дома, например, да, праймер, или более светлый тон, или там э, консилер, или, э, то, или крем свой увлажняющий, если вы крем, обычный даже уходовый крем, добавляете в средство, в темное mm -hmm. средство что делает? Раз становится более жидким, то есть у него чуть-чуть меньше кроющей способности, оно легче наносится, но при этом э, он будет светлее, потому что мы его так, таким образом разбеляем. Mm -hmm. Вообще не есть проблем. А проблемы. иллюминатор капнули, и все Вот, да, как раз и спрашивали, как а, с... применять иллюминатор. А, а... Исходя из первой твоей профессии, да. эколог, ты а, как бы относишься серьезно к продуктам, то есть как они да, экологически конечно. чистые по составам, по, да. то есть а, все, я, конечно, знаю правильный ответ, но все продукты Лиламбре проходят а, экологические, угу. а, такой, экологическую оценку. Да, отлично. Я на самом деле конечно знаю, я конечно первое, что я делаю, я всегда смотрю на, то есть ну, мне не нужно даже да, рассказывать, что в продукте есть, я переворачиваю и смотрю, что в составе. Первое, второе, третье место, это по количеству занимаемого, да, процентном соотношении, mm -hmm. что есть в продукте. Поэтому мне все понятно. Поэтому я пользуюсь, поэтому я рекомендую, я, я, я э, э, делаю на этом макияже и я вам скажу, что мало того, что с небольшим количеством э, косметики ну да то есть позиции как бы чем отличается профмарка uh -huh. он от марки э, клиентской это тем что в профмарках там оттенков тона там 50 оттенков еще для жирной кожи еще 50 uh -huh. то э, в, в марках клиентских достаточно вот да в ламбре вот ну прям вот с головой достаточно э, продуктов для того чтобы делать себе проф макияж дома uh -huh. Вот с головой достаточно, я показываю это на марафонах, третий марафон, у нас разные макияжи постоянно, я это делаю, и это не есть проблема, что там, говорят, нет теней или еще чего-то нет. У нас есть румяна, у нас есть бронзеры, и это и есть тени, это тоже угу. тени, пигменты другие. У нас есть черные карандаши, цветные, и вы можете получить любой цвет вообще, в принципе, зная базовые знания колористики. Да, mm -hmm. много был неправильно про, прочитан вопрос, как раз биби не темный, а наоборот. Uh -huh. Что наносили оба, и они светлые, ну, выбеляют лицо, Что делать в, в этом случае? Это вообще еще меньше проблем. Есть бронзер, есть бронзер и есть пудра. И э, вы, когда мы делаем, да, например, нанесли тональное средство на все лицо, и оно оказалось светлым, не надо спешить его быстро снимать. Вы mm -hmm. просто сделали базу, грунтовку более светлым. Что нужно сделать? Нужно добавить, взять пушистую кисть большого размера. И э, бронзером, это пудра номер 5 или же бронзер 2-3, э, в зависимости от типа кожи, вы, румяна 7, вы делаете себе скульптурирование все вот на мне сегодня сделано скульптурирование э, румянами румянами э, девятым номером вот все лицо очень на глазах в том числе так э, мне кажется что это тоже отдельная тема да. по м, тому как использовать продукты не под ну, да, то есть... Это вообще моя любимая тема. Так, отлично. <связано> Пожалуйста. Бронзер у нас еще и тени, и румяна. Ну, то есть, главные такие лайфхаки, да. поделись с нами. Как использовать еще раз бронзеры? Да, бронзеры, румяна. То есть, ты говоришь, что а, их можно да. использовать на глазах. Да. Да, бронзер вообще это э, сухая текстура, э, которая в принципе, да, в составе есть тоже тальк, есть пигмент и есть э, светоотражающие частички силика. Что делает силика? Это если ее дробить, дробить, дробить и посмотреть под микроскопом, это все равно такие сферические частички. Что они делают, когда мы э, используем это на лицо? Они делают светоотражение. Когда у нас попадает свет, они преломляются и э, происходит вот это вот рассеивание mm -hmm. там, где-то мимики, то есть если мы будем использовать в места, там, где у нас есть выпуклость, мы будем использовать светлые тона, это хайлайтер, неважно, что хайлайтер, румяна или тени, что-то, чем больше блеска и стилит, тем будет, мерцать. будет да, да, да, да. А то, что более темное, будет мы кладем на зоны, э, которые мы хотим, которые нам нужно э, отдалить. У всех они могут быть разные, и здесь вот не нужно использовать, знаете, вот классический пример, который говорили, вот сюда темный, вот сюда светлый, и все. Нет, у каждого будет своя тема, и на каждое лицо, на каждую девушку можно сделать минимум 10 разных вариантов, и каждый раз она будет выглядеть другой, другой по характеру, другой визуально, то есть ну, кому-то будут мужчины, да, например, мужчина-муж, супруг смотрит, ой, так ты мне нравишься, а так ты мне не нравишься со смоки, ты мне с характером с другим не нравишься. Почему? Не потому что ей не идет, а потому что на нее одели чужой характер, не такой, как mm -hmm. он ее хочет видеть. И э, используя бронзеры, используя румяна, э, можно использовать, да, не только на скуловую коррекцию, можно делать ими макияж глаз, при том, что это будет выглядеть как раз вот макияжи, которые коммерческие, которые мы используем в повседневной жизни и которые мы носим и, ну, да, в социуме. Mm -hmm. И я очень сильно люблю использовать румяна на губы. Это, это, просто, это просто вообще очень крутая штука, потому что они дают вот как раз такой эффект зацелованных губ очень естественный, когда сейчас тренда нету контура. Mm -hmm. То есть мы можем, э, вот техника airbrush, то есть вот воздушное нанесение, э, тинта, румян, пальчиками прям берем и вот его просто вот втушевываем в край, э, то есть мы наоборот стираем контур, mm -hmm. это дает эффект объема. Такой объема, естественности. Ну, и это тренд. Это, опять же, для тех, кто следит за трендами, кто любит это, кто э, хочет выглядеть более, да, э, стильно. Вот это это одно из таких вот любимых. Но ну, мы очень часто используем это в макияже, в салонном, я часто себе делаю. И это будет очень круто. У кого губы более тонкие, mm -hmm. но хотят хочется объема. Вот румяна, там все практически оттенки, э, такие вот, да, Телесно-нюдовые, то есть это оттенки кожи. И вот они великолепно заменяют вообще любой, любой, э, любой любую помаду. На любой тинт для губ, наверх их вы приглушили тон или добавили яркость. То есть у вас, по сути, фабрика в руках косметики, что с ней можно делать, все что угодно. Карандаши тогда совсем ушли из тренда, раз мы уходим от контура. Нельзя сказать, что карандаши ушли. И, эм, почему? Потому что тренды, ну, да, тренды нам диктует мода, но есть жертвы этих трендов. И модно то, что комфортно конкретному человеку. Я говорю, не нужно из всех делать императриц. И не нужно всем делать овальные лица. Шальных. Шальных. <свят> да. И не нужно всем делать овальные лица классика. На сегодняшний день тренд это индивидуальность. И э, я себя, если я себя чувствую комфортно, с макияжем нюд, без ничего, или там, да только вычислили брови, там уложили брови, э, все вообще без проблем. Если же мы э, хотим, и я чувствую себя в этом комфортно днем ходить с красной помадой, как многие говорят, мовит он, да, вообще почему нет? Я иду, и я это. То есть это самое важное макияж должен соответствовать твоему внутреннему миру. Ты в этом себя должна чувствовать комфортно. Вот это мода. Прекрасно. Мне кажется, это просто идеальные слова для зрителей. У нас еще появились вопросы. Нет. Если я неправильно читаю, зрители приношу извинения. А, достаточно тяжело, я тоже не всегда Цезарь. Да. Я стараюсь слушать и, естественно, Алену, поэтому вы меня извините. Правда, что тональный крем 35 плюс разглаживает морщины, и за счет чего? А, угу. Смотрите, тональные для разглаживания морщин нужно делать хороший уход, да? Это как бы предупреждение появления морщин. Визуально мы можем с помощью правильного нанесения и с помощью использования принципа света-тени mm -hmm. темные отдаляет, углубляет, уменьшает, сужает, светлое увеличивает, добавляет объем, приближает и полутень. Вот что такое полутень? Вот этот мягкий градиент вот светлого mm -hmm. к темному вот это микширование, вот именно с помощью полутени мы можем это создавать. И 35 плюс тон. вот номер один, я вообще... Э показываю на каждом, в каждом уроке, это один из моих любимых продуктов, Я, мы его используем как консилер, для mm -hmm. как раз для вот этого создания динамики и ритмов в лице, да, диагональных, чтобы все поднять, сделать вот, омолодить, mm -hmm. а, как раз используем вот этот тон. Поэтому не конкретно один тон вам будет уменьшать, разглаживать, если вы его неправильно положите, не подготовив кожу, не, нормально ее не увлажнив, не положить праймер да, Supreme, который будет все заполнить, чтобы он ложился как по маслу естественно, что может быть другой результат но вообще-то она очень крутая продукт очень крутой и я считаю, на мой взгляд что стоимость продукции ламбре очень сильно занижена. Это лично вот мое мнение. Я работаю с многими брендами, у нас есть и профмарк, и так далее. И продукты, я говорю, я об этом тоже рассказывала на марафоне. Я когда пробовала тинты вот, 23-20, яркий, вот это моя вообще любовь. Вот, Примерно, я не буду называть сейчас да, марки, но как бы, mm -hmm. я думаю, что вы мне доверитесь, mm -hmm. стоят продукты такого качества, которые наносят, они не, не дырявят, когда ты их наносишь, одним слоем можно вот заполнить все. Mm -hmm. они очень плотные по текстуре, они не сушат губы, вот здесь вот не собирается корочка, через, два, через 20 минут хочется иногда содрать. И э, я просто была очень удивлена, потому что, ну, ну, на наши деньги, тогда в гривнах, это семьдесят 175 гривен, это там что-то 5, 5 чем-то евро, около 6 евро, ну, ну, это очень дешево, я считаю, что это очень дешево, это недооцененная просто стоимость, честно. Так, сейчас зафиксировали просто рекламу, про Нет, про я, не, я не в рекламы, я рассказываю, как так. есть, у меня есть с чем сравнить, потому, ну, как бы, это надо этим пользоваться. И я считаю, что сегодня, на сегодняшний день, когда вот кризис, да, в мире, в стране, это великолепная возможность заявить о себе везде, потому что люди хотят, мы женщины, мы не перестанем краситься, влюбляться, быть красивыми, и мы в любом случае будем, будем это делать сейчас лучший момент заявить о себе миру. Это, это, мне кажется, что наш диалог можно разбирать по, по фразам, по цитатам сегодня. А что мы еще не проговорили про тренды? Ну, то есть мы, мы сказали про тон, mm -hmm. мы сказали про да. яркие акценты, неоновые стрелки. Красные губы, черные красные стрелки, губы. красные, mm -hmm. черные классика, красные mm -hmm. губы, смоки, остается смоки всех оттенков, всех, ну, чаще в голубом, производные голубо, -голубо серый да, все mm -hmm. оттенки серовые, называем макияжи. Вот, но с серыми нужно быть немножко эм, аккуратнее, потому что если серые неправильно использовать... Да, это будет, э, вот, да, опустить где-то это вот все, э, это добавит возраст однозначно. Mm -hmm. Поэтому с серым нужно быть аккуратными, использовать его конкретно свой серый, э, конкретно э, в макияже обязательно, чтобы там были, то есть он был в сочетании с румянами, опять же, то есть, да, румянами вот это вот вводить в кожу, оттенки кожи, чтобы были, если использовать серый, потому что сам серый э, нам... Э, лицах может давать вот именно конкретно такой возраст. Так, что еще у нас? И металлик. Про... Металлик, да, и металлик. И мы проговорили про технику вбивания. Да. А что у нас по цветам? Кроме красного влажные губы, эффект влажных губ. Это блески возвращаются. Блески возвращаются, вообще прозрачные, вообще вот нюдовые оттенки, да, легкое увлажнение, это можно использовать на губы, вот масло, любое масло увлажняющее mm -hmm. наносите на губы, можно даже тоном сначала, а потом масло на губы и вообще просто, просто писк. А яркие а, что-то там, коралловые, розовые, а, отказаться? Коралловые, розовые, коралловые, розовые, как бы, да, они остались. Ну, они для тех, кто будет любить нюд, они все равно там будут, но вот Макс Мара на своем показе показал тренд, э, как они говорят, это черные губы, но ну, черные какие-то, черновинные, это красновинные, такие mm -hmm. вот э, очень глубокие оттенки, вот, да, их можно создавать, если в матовый хочется в формате, их использовать с помощью карандаша, но перед этим хорошо нужно увлажнить губы. Э, кстати, знают ли люди, что карандаши можно использовать в качестве кремовых теней и подложек под макияж. На глаза, на губы, на глаза. Разогрев их. Там очень много во, ну, воски. И они используются в качестве стойкой подложки. То есть это можно делать э, макияжи водоустойчивые, которые будут выдерживать воду, нырять, купаться. Я думаю, мы подождем ответов. И как раз есть вопрос, как растушевать правильно синяки под глазами. Синяки, синя синяки растушевывать не надо. Э, синяки э, нужно... Э, имеется в виду, которые есть свои или которые сделали тенями? Сложно идентифицировать, но я думаю, что замаскировать... Я поняла. Замаскировать, скорее mm -hmm. всего, вот я увидела уже вопрос. Если чем темнее вот этот кружок под глазками, чем он темнее и интенсивнее, тем должен быть по нейтрализации оттенок с пигментом желтого. То есть это все производные желтого. Шестой номер тонн, пятый, шестой, седьмой, могут быть использованы в качестве консилера. То есть вы, по сути, покупаете по стоимости одного консилера большую банку. Кроме того, ее же используем для скульптурирования, для контурирования. И на чистую кожу вы наносите, вот прям увлажнили, сделали праймер, положили, все, и до тона э, небольшой или пальчиком, или кисточкой наносим на зону синяка. Пятый, шестой, седьмой номер. Чем темнее э, вот этот синячок, тем будет интенсивнее, темнее цвет. Мы положили это все, дали 5-7, э, где-то до, до 5 минут тону стабилизироваться. Для чего? Он должен накислиться, он должен как бы, да, немножко стабилизироваться на коже. И э, сверху работаем обычным тоном, своим тоном на все лицо. Mm -hmm. Все. Бьюти-блендером зашлифовали его, утоптали, усадили, как он должен быть лишнее снимется на бьюти-блендер, Все. Кожа будет визуально, будет идеально. Что делает? Синяк, так как там есть синий цвет, он нейтрализуется всеми производными желтого и оранжевого. Поэтому очень крутой очень крутой лайфхак, продукт, причем очень легко сделать дома. То есть не нужно для этого каких-то супернавыков. А, Але, ну и поделись со зрителями еще какими-то секретами. Не обязательно это тренды лета. А То, чем ты активно пользуешься, что пригодится многим девушкам, чтобы выходить, сиять, влюбляться и влюблять? Нужно любить себя, не стоять на месте и развиваться. И самое главное, нужно выходить из зоны комфорта. Потому что, ну, это я уже относительно э, не только по макияжу. Вообще нет. Потому что, ну, э, да, я, э, кроме всего прочего, являюсь бьюти коучем из Баденской Академии Позитивной Психотерапии. И основной ключ э, мой работы и успеха, и э, работы с клиентами, я умею и я учу своих визажистов слушать. Слушать и слышать. И в первую очередь, на самом деле, у многих женщин, которые приходят ко мне как клиенты, проблема на самом деле не с лицом. Все хорошо, там ничего не нужно. Нужно просто поработать с собой, заниматься, все время двигаться. И с помощью макияжа, как инструмента, да, мы можем сами себе поднимать самооценку. Поэтому э, побольшо, полюбить себя больше, вот, вот так вот, да, и э, э, вот в рамках марафона, вот девчонки сейчас тут и по третьему разу, мы, э, э, когда происходит трансформация внутри, да, на первом «Боюсь» марафоне, mm -hmm. на втором я уже попробовала что-то уже даже делаю, на третьем э, – начинают, вот сейчас уже кто идет, уже прям э, готовятся к призовым каким-то местам. И на самом деле, что происходит? Мы не делаем ничего особенного. Мы просто вместе, мы просто вместе дарим, обмениваемся знаниями, э, растем как личности и учимся любить себя и принимать больше. Все на самом деле. Это прекрасно. Лен, тогда про да. макияж какие Эт... твои основные секреты? Моя основа, у меня нет секретов. Я э, в своей. Я всех моей... учу. Не хочу, рассказываю все без до последнего, и неважно, это у меня визажисты или это клиенты, я э, рассказываю все с, от начала и до конца, и кто готов брать, он берет. Э, ну, основное, что я использую в своем макияже, вот за последнее сейчас, за время карантина, я себя, сделала себе макияжи, наверное, больше, чем за все годы своей работы, потому что на себя все время, как бы, да, все время мой макияж был, в основном, это нюдовый макияж. Ну, не считая того периода э, до карьеры визажиста, когда любила очень носить яркие, яркие образы, скажем mm -hmm. так. Сейчас э, мой макияж э, это чаще всего э, нюдовые, ну, хор это хороший тон, стопроцентно, mm -hmm. это скульптурирование обязательно, или сухое, или кремовое, э, это э, я брови практически сейчас не, не прокрашиваю, то есть они у меня светлее намного, чем глаза, это тоже вот сейчас является трендом, и все э, всегда выделять рекомендую для тех, кто даже не делает макияж делать межресничную линию это не стрелка, а вот именно mm -hmm. зона между реснички вот делать оттушевочку да и вот это вот этот прием очень сильно увеличивает глаза добавляет объем и он актуален во всех вообще макияжах и в нюдовых это как бы да есть фишка то есть когда вы дойдете больше метра у вас будут видны глаза вот это прям лайфхак который Нужно использовать всем, учиться его делать. Это не очень приятная процедура. Да. Те, кто... кто... Ну, попробуй два-три раза, эта практика, все получится очень круто, легко и быстро. Ну, то есть вместо стрелок и со стрелками да. тоже нужно... Обязательно, со стрелками обязательно, потому что если делать стрелку, стрелка, mm -hmm. это же мы прорабатываем недвижимое веко сверху, mm -hmm. а межресничная линия, это как раз зона между стрелкой и ресницами, и особенно у кого видны или светлые ресницы, или вот да уже макияжи, допустим, антиэйдж мы делаем, вот именно эту зону нужно усиливать. Mm -hmm. Для этого нужен карандаш, обязательно темные карандаши, не, светлым не получится, и даже светло-коричневым mm -hmm. не получится, обязательно темным. Могут быть разных оттенков черный, коричневый, темно-синий, темно-зеленый. То есть если даже вот межресничку выделять под цвет глаз, то это взгляд сделает бархатным. Будет вот ощущение такого красивого бархатного взгляда Том. без макияжа. Без макияжа, да. Не будет видно макияжа особенно, поэтому будет очень, очень крутой прием. А ты губы тоже красишь, ну, то есть вбивая? Я по-разному крашу губы, я очень люблю красную помаду, очень люблю красную помаду, э -э вот э чисто красный цвет нейтральный, кстати, в ламбре оттенок красного, это вот чистый цвет без примесей холодного или теплого, то есть это оттенок, который будет идти всем, это тоже очень важно, э -э кто делал по формуле, но ну, мои аплодисменты очень крутой оттенок да очень крутой на самом деле очень крутой оттенок и в э, марках у меня был, был до этого я пользовалась много лет одним оттенком э, тоже в, ну, из проф марки из бренда и вот сейчас я его заменила потому что э, стоимость четыре раза э, выше а по качеству, ну, вообще, очень суперкомфортно, выдерживает 5-6 часов на губах, при том, что ешь и пьешь, и я тестирую всегда на себе, я тестирую mm -hmm. всегда на своих моделях, и когда я об этом говорю, то я отвечаю за свои слова, поэтому стопроцентно выдерживает очень-очень круто. Красные губы, люблю, это мой фаворит. Или не накрашенные, или красные. Выбираем лучшее. <связывая> На самом деле, Ален, спасибо тебе огромное за такой разбор именно косметики Ламбре. Я думаю, нашим зрителям это было очень-очень полезно. Там остались вопросы про марафон. У нас просто осталось <связывая> времени эфирного буквально минутка. Я думаю, что да. все, все переходите, конечно же, к Алене. Все вопросы про Ламбре. Будем... <связывая> <связывая> да, мы будем ждать у нас в аккаунте. Спасибо mm -hmm. тебе еще раз, было очень спасибо интересно. То, я, надеюсь, я надеюсь, это наш а, только первый эфир, и мы подберем еще темы и обязательно yes. разберем а, какую-то тему. Прекрасно. А, всем зрителям, спасибо большое. Ждите а, наши эфиры. Все, всем а, красивого макияжа, красивой кожи. Yeah. Все, хорошего yeah. вечера. Пока. Пока.